Хотелось предложить вам сделать что-нибудь очень полезное. Что-то такое, что вы могли бы использовать каждый день, радоваться этому, чтобы оно помогало. Поэтому однажды я посмотрел... Канал Hartwood, если Михаил меня смотрит, большой привет. И он подробно рассказал о том, как сделать стружкоотделитель. Что я и сделал однажды. Но емкость из-под краски, которую я использовал в качестве стружко-сборника, оказалась очень слабой. И в результате сильного вакуума, который создается в момент работы пылесоса, подсоединенного к этому фильтру, она превратилась в такую бесформенную вещь мы сегодня будем делать новый стружкоделитель новый из-за того что ту емкость которую я буду использовать она по диаметру не подходит Но, тем не менее мы можем посмотреть сразу что у нас получится в итоге чтобы вы понимали интересно ли вам смотреть дальше это горизонтальный фильтр циклон сюда подключается трубка от самого пылесоса сюда подключается трубка ведущая к вашему инструменту Фильтр очень качественный. Горизонтальный фильтр-циклон гораздо эффективнее, чем вертикальный фильтр-циклон. Поэтому вы сможете использовать даже для своих работ в мастерской обычный бытовой пылесос. Итак, что нам понадобится для сегодняшних работ? Толстая фанера. Можно использовать для верхней крышки восьмислойную фанеру, для нижней крышки я рекомендую потолще хотя бы 12-слойку у меня есть только тонкая и толстая поэтому я сегодня буду использовать только толстую для этих стенок это будет 15-слойная фанера тонкая фанера, трехслойка обязательно именно трехслойка чтобы она легко гнулась для стенок фильтра циклон. что-то, что будет служить емкостью для сбора стружек в моем случае это бак от старой стиральной машины фрезер также, чтобы резать фанеру нам потребуется пила, лобзик или циркулярка клей для столярных работ много клея и кисточки для удобства. Что-то, что можно использовать как циркуль для фрезера. линейка Ну и карандаш, естественно. Ну и разные фрезы. Ну и герметик. Герметик по желанию. Я его использую, чтобы дополнительно загерметизировать все стыки. Да. Прежде чем начнем, хочу вас предупредить, что видео 4 плюс. Связано это не с тем, что здесь будут какие-то странные слова произноситься во время проведения этих работ, а с тем, что большинство накидского инструмента. Замечательно справляется любой ребенок, например, мой четырехлетний сын. Прекрасно управляется с фрезером и с лобзиком. Поэтому будьте аккуратнее, чтобы не услышать потом от детей. Папа, купи мне такую же штуку, я тоже хочу так делать. Начнем. Начну с бака. Внутренний диаметр бака 40 сантиметров. Именно он будет использоваться для сбора всего строительного мусора. Плюс я хочу сделать напуск сверху. Вот за эти технологические крепления, которые остались, Здесь 34 миллиметра, соответственно, общий диаметр всего круга, который мне необходимо вырезать для низа фильтра, будет равен 46,8 миллиметра. Точка 23,4 отложена с обеих сторон. Соответственно, край, когда мы будем настраивать фрезер, мы будем опускать фрезу так, чтобы она была по краю И когда она пройдет и чертить ровный круг. Я буду использовать фрезер в паре с самодельным циркулем. Как сделать циркуль, вы можете посмотреть на канале Hardwood. Для вырезания круга будем использовать инкорскую 8 миллиметровую фрезу. Давайте установим. Итак, я опустил фрезу. Она касается сейчас четкой оси. фиксирую барашки в циркуле. Итак, у нас есть уже две крышечки, одна из них верхняя, одна нижняя, есть бак. Толщина уплотнителя для меня здесь, ну, то есть вот эти стеночки 7 мм. Вот, я хочу, чтобы колечко плотно садилось прям внутрь. То есть я сейчас делаю пазик под посадку этого кольца, чтобы крышка не съезжала туда-сюда. Поэтому я сейчас буду делать 8-мм фрезой, у меня нет 7-мм, а вот этот пазик с внутренним диаметром где-то 39,9 мм. Вот. и на глубину 4 миллиметра. Не забываем, что это внутренний диаметр. То есть фреза должна будет располагаться вот здесь. Я оставляю дальний кончик фрезы. Отгоняю его четко по линии. Затягиваем барашечки. Ну, собственно, банк встал в пазике просто идеально. Так, отверстие сквозное просверлено и сделано направляющее через центр, то есть диаметр Да. Теперь нам нужно сделать паз для стенок. Какой глубины делать паз? Если у вас, ну, где-то на треть фанер, Если у вас фанера 8-мм, например, да, там сверху используется, там будет паз миллиметр мм. У меня, допустим, фанера 15-мм, если вы снизу используете такую же, я буду делать на 5 мм. Здесь нам надо будет сменить фрезу, поскольку мы будем использовать тонкую фанеру березовую легко гнущуюся трехслойную. Ее фактическая толщина составляет около 4 мм. У меня даже получается 4,5 мм. Я буду использовать 3 миллиметровую инкоровскую фрезу. Вот, поэтому я буду делать соответственно два прохода. Внешний круг, внешний радиус и внутренний радиус. Первый заход по глубине. Почему иду медленно? Приза очень тонкая, и чтобы ее не сломать и не давать ей лишнюю нагрузку, я предпочитаю двигаться очень аккуратно. Итак, у нас получился канал глубиной 5 мм. Что теперь? Нам нужно расширить канал, но мы не будем сейчас это делать. Мы пока откладываем круг И берем второй. И, не меняя настройки, прикрепляем его сюда. Итак, мы закончили делать внутренний радиус ну, необходимой глубины. Теперь нам нужно сделать внешний. Мы помним, что у нас толщина фанеры 4,5 мм. Ну, у меня лично 4,5 мм. С учетом того, что она немножко гнется, я сделаю 5 мм. Поэтому мне нужно добиться сейчас того, чтобы сдвинуть фрезер ровно на 2 миллиметра. 5 миллиметров ровно. После того, как мы доделали внешний радиус, мы без изменения настроек фрезера и циркули берем его, переставляем опять снова на первый круг и доделаем с теми же самыми настройками, Внешний радиус. Получается два абсолютно одинаковых трубка с одинаковыми окружностями Пазами в смысле в виде окружности под стенки. После того, как мы это все сделали мы переходим к тому, что мы предусматриваем место, куда будет вставляться шланг Шланг, который будет подключаться к инструменту. Он вставляется сбоку Мы фанеру э, лишнюю вот выгнем и выпустим наружу, чтобы потом отрезать ее Для этого достаточно приложить линеечку любому месту в любой точке так чтобы она совпала с внешним радиусом и очертить линию. На втором круге нужно сделать то же самое, но зеркально, так как он будет накладываться сверху. Соответственно, если я прочертил это здесь, то на втором круге я в любом месте черчу в эту сторону, потому что когда они наложатся друг на друга, они должны совпасть. У меня будет вот такой шланг подключаться, 32 миллиметра, поэтому я буду сверлить вот таким вот у меня старенькое есть сверло на 32 миллиметра. Чем ниже горизонтальный циклон, тем лучше. Соответственно, сильно увеличивать высоту нет необходимости. Главное, чтобы влезла трубка, к мы будем подключать. У меня тут есть такой кусок старой половой доски. Он 50 миллиметров. Мы его будем использовать. Теперь как мы будем делать? Изнутри должна быть максимально гладкая окружность. Поэтому я собираюсь наложить его вот по этой линии и прям фрезером по этому же радиусу срезать его. Теперь здесь. Здесь мы будем сверлить. Я себе отметил здесь 50 мм по ширине, чтобы убедиться, что они влезают до того, как начнется срез. В это вот отверстие я просверлю сейчас одностоящее дольё. Вот я выставил по внутреннему радиусу фрезу. Почему по-моему? Потому что бобина, в которую выставляться патрубок, будет являться продолжением стенки. Так. Теперь мы можем сделать срез. как это будет встроено, Соответственно, отсюда пойдет дальше стенка, сюда стенка зайдет за нее, я ее зажал в теперь мы будем с ней колдовать, нам нужно сделать в ней <coughs> отверстие, может кто-то сначала например, наоборот просверлить и возможно так будет удобнее даже иметь сюда отверстие и только потом обрезать брусочек. Ну я решил попробовать так. Мы прочертили полосу. Я установил заново в 3-м -мм фрезу, выстрелил ее по внутреннему радиусу патика. И сейчас мы добавим пару миллиметров для второго. То же самое проделаем со вторым прыжочком. у нас получается абсолютно симметричные, зеркально симметричные друг другу подготовленные пазы. Что я сейчас хочу сделать для улучшения герметизации? Я хочу срезать этот кончик перпендикулярно и даже не только срезать, а сделать сюда выемку. делать и будем из трехслойной фанеры а у нас должна получиться вот такая вот штучка я просто взял обрезок он пока мне не подходит немножко его не хватает к сожалению поэтому сейчас буду делать еще один хочу обратить внимание что трехслойный фанер в ней в одном направлении в том где у нее два слоя поперечные вот а в продольном она гнуться уже не будет нам нужен именно срез поперечный чтобы тогнулся. да мы сможем вот ставить в пазы. Бабушка для патрубка после того, как я отшлифовал по высоте половиной миллиметров, плюс два паза по 5 миллиметров у меня вверх и вниз, соответственно нужно 58-59 миллиметров примерно. Получилась вот такая вот полосочка. Сейчас я уберу заусенчики и мы продолжим. Так, я довел фанерку, подрезал ее немножко. подшлифовал, исправил небольшой косячок тут на ней был какой-то заводской. Делаем примерочку. Как видите, она стала отличная, Там практически заподлицо. Здесь примерно 4-5 миллиметров она выпирает. Здесь тоже, что позволит верхней части одеться. Если дерево сухое, впитывается хорошо клей, не жалейте. После того, как мы все закрепили, теперь надо дать этому делу просохнуть. Три ножки выплел из остатков этой фанеры. Почему три? Почему не четыре? Три ножки это всегда устойчиво. Любая плоскость стоит по трем точкам. поэтому на трех ножках, на любой даже наклонной немножко плоскости, эта штука будет стоять всегда устойчиво и хорошо. На четырех ножках она уже может болтаться. Ну вот процесс клейки подошел к концу. Снимаем струбцину. Почти готово, но еще не все. Так, теперь нам нужно определиться, где у нас будет проходить паз для вылета стружки. Для этого мы рисуем здесь, где находится паз. После этого мы рисуем перпендикуляр к любой из этих двух линий. Это будет у нас Оси Х, нам сейчас удобнее будет так считать. И я себе для доста провел перпендикулярную Сигри. Вот. Теперь. Вот отсюда нам надо отмерить 60 градусов. Для Это сделать очень просто. Достаточно отметить на оси Х 5 сантиметров, на оси Y 10 сантиметров, провести линии, получить точку. Эта точка будет примерно 60 градусов наклон. Я сейчас нарисую. Все, вот этот вот сектор. Мы не вырезаем. Какой ширины должен быть фаз? 25-32 миллиметра. Хотя некоторые делают уже, некоторые делают шире. Мы сейчас будем использовать вот такую бошевскую базовую фрезу 25 миллиметров. Вот, канал будет немножко шире, чем 25 миллиметров. Мы его в итоге сравним с стенкой. Но я отступлю 5 миллиметров. Мм. 25 миллиметров выставлен по внешнему радиусу 18 с половиной сантиметров. И мы начинаем врезать круг. Начинаем чуть подальше от нашей отметки. Как видите, все снова в пыли и стружку. Уже четыре раза убирался. Что дальше? Дальше у нас остался вот здесь такая маленькая ступенечка. Мы ее сразу не брали, потому что фанера все таки может где-то быть меньше, больше. Так, я поставила сейчас пазовую фитовскую фрезу. Извинюсь, коробочную фитовскую фрезу на, 20, на 16 мм. Здесь подшипничек снизу. Это очень важный момент. Надо опустить фрезу в рабочее состояние так, чтобы Фанера, которую мы будем убирать лишнее, находилась где-то примерно посередине этой фрезы, и подшипничек убирался в стеночку. Значит, с какой стороны идти? Мы идем с этой стороны туда. Почему? Фреза вращается вот так вот, и она будет как бы вгрызаться и убирать лишнее. Вот, и, то есть ее будет тянуть влево, а подшипник будет не давать это делать. Если мы будем идти наоборот с этой стороны, нас будет постоянно выкидывать. и так разгребил наши завалы хочется сказать не пытайтесь повторить это дома но на самом деле это один раз делаете и после этого у вас уже всегда 95% мусора минимум будет оказываться внутри этого бака. Поэтому это самая последняя грязная работа, которую надо сделать. Собственно, нам нужно сейчас немножко подшкурить краешки. Вот вы увидите, что получилось полностью заподлицо прям. Ну, сейчас с лишнее, кусочки клея, кто выпирает. Переходим к центральной части, верхней части бабушки. Его можно сделать что угодно, наклеить опять что-нибудь так далее и просверлить дырку под шланг насквозь. Я отрежу две полоски 15 мм фанеры, скреплю вместе, приклею сюда. Вот Получится у меня суммарно там 45 мм толщины. Это будет достаточно для того, чтобы шланг очень крепко держался. Шланг у меня имеет вот такой конец. Старый шланг какой-то. Вот, у нас Это старый пылесос, он 34 мм, у меня такого сверла, к сожалению, нет, поэтому я, скорее всего, просверлю 32 мм и немножечко его разболтаю. Вот. И, возможно, потом фрезером просто сниму немножко дополнительной коробки. получилась такая вот бабушечка сверху сейчас еще снизу немножко беру здесь заусенчики так сейчас я немножко приберусь и будем и так после 28 уборки провожу... Значит, сейчас мне нужно здесь сделать дырочку вместе с этой штукой как-то ее прикрепить так чтобы вот это вся все отверстие было ровно по центру, что я сейчас собираюсь сделать? я сейчас просверлю здесь отверстие сквязное сверлом сразу как бы воткнусь вот в эту точечку вот вставлю сверло и вот именно таким образом я все это дело в в итоге так вот дырочка, вот дырочка, сейчас мы будем совмещать, все промажем клеем я оставил прям сверло-танку пока что, чтобы центр был намечен. Что теперь собираюсь делать? Маленький хитрость. <клес> я взял на саморезом 41, потому что два слоя это 30, фанера 15. А Еще нижний, итого 45, чтобы не пройти до конца. 41 я вместо этих сейчас закручу, более длинные. Вообще можно без саморезов, можно все склеивать, ждать. Я, к сожалению, просто не успею заснять этот ролик. Бабушка размещена на месте. Это отверстие из идеальной середины. Процесс медленно, наверное, идет. Ставим фрезу с подшипником сверху Вот у меня есть такая вот фреза Еще одна фитовская Здесь сверху подшипник Я его опускаю, опираю сюда и фрезу начинаю снимать Смотрите. Ну вот я почти закончил Мне осталось немножко максимально достану фрезу так чтобы она все еще держалась прочно Мне не хватает буквально пол сантиметра ну надо проверить подходит ли шланг идеальный очень поздно сидит 3-4 а, миллиметра как мы и собирались делать Вообще, я рекомендую просто все стыки пройти с герметиком Ну что, друзья, надо дать этому делу немножко подсохнуть, герментику схватиться. Ну что ж, у нас завершающая, для кого-то даже самая интересная часть, это испытание. Чего у нас в итоге получилось? Я уже вынужден собираться, поэтому... К сожалению, не смогу показать там, своих вариантов крепления крышки к баку. Но здесь нет ничего сложного. Кто-то ее вообще жестко саморезами, кто-то барашками, кто-то накидными петельками. Это уже на ваше усмотрение. Главное, чтобы оно плотно прилегало. Вот у нас в получилось. У меня уже более-менее подсохло, хотя еще не до конца. Нам это не помешает. Сейчас, чтобы продемонстрировать, я прикреплю его просто к баку с трубцином. Итак, вставляем пылесос вверх. Все, он у нас высасывает. Фух, так. У меня есть такие, короче, шланг от одного пылесоса автомобильного. Еще накопал такой вот маленький тоненький шланг от чего-то. К сожалению, большую стружку не пропустит, потому что у него очень маленькое отверстие. Здесь у меня мизинец туда с пролезает. Ну, чтобы затестировать нам хватит на самом деле. Ну, для начала включим, посмотрим, как это работает. Герметичность отличная, всасывается очень хорошо. Вот, пустой контейнер в пылесосе. Я его закрываю. Сейчас мы возьмем всю эту пачку выводим сюда. Ух! Вот столько у нас опилок Все, в опилках. Опилки мелкие. Тут и от шлифовки, и от фрезера и какие-то более крупные стружки попадаются. И мы сейчас все уберем. Ну, я надеюсь, что все пролезет. Если все не пролезет через тонкий шланг, значит я пальцами это вытащу. Вот, тут даже есть такие гид попались у меня для кабелей держатели. короче всякая фигня держатель для кабеля не пролез мы его уберем поехали дальше давайте посмотрим что получилось давайте посмотрим что получилось начну с пылесоса контейнер пустой. Здесь есть очень, очень, очень мелкая пыль, прям мелкая, мелкая, которая после шлифовки образуется. Ее, к сожалению, может остановить только хепа. Кроме хепа ее практически ничего не фильтрует. Стружки нет вообще, опилок нет, пустой контейнер. Только очень мелко дисперсная пыль. Так, вещицы свободен. Давайте посмотрим что у нас внутри нашего монстра. Чудище. Убираем крышку. И вуаля. Вот оно все здесь. Видите, вот эта вся масса в пылесос не попала. И в этом все самое большое офигенное преимущество, из-за чего можно обычно бытовой пылесос, особенно если у него есть хепофильтр, да, использовать как промышленный пылесос, просто через наш вот этот самодельный горизонтальный фильтр-циклон с сборником опилок, стружек и так далее. Пропускная способность зависит только от величины шланга. Если у меня, пылесос идет большой шланг, 40-миллиметровый, то сейчас я тут в тестах использовал маленький вот такой вот. Соответственно, шланги просто используйте те, которые вам нужны, с переходниками, либо напрямую с инструментами. Большая часть будет засасываться. Меньшая часть будет западать вокруг. Это замечательно. Большое спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Вот этот парень да, в красной кепке. Ты зачем дизлайк ставишь? Выбери его давай. Да, Паш, привет.